Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru и сегодня я вам расскажу про HTML-шаблон Starbiz. Этот шаблон очень хорошо подходит для интернет-магазинов. Мы рассмотрим каждую из этих страниц, посмотрим, что он может. Это HTML-шаблон. Это не готовый сайт на Drupal, но вы можете его использовать для того, чтобы гораздо быстрее сделать сайт именно на Drupal. Вы можете использовать Drupal Commerce для того, чтобы вывести ваш магазин. Вы можете просто использовать этот шаблон как лендинг пейдж можете использовать его как обычный сайт визитку для этого есть различные страницы в этом шаблоне вы можете его использовать как фотогалерею ну и как обычно есть новостная лента либо блок в различных видах опять же ну, давайте начнем с простых страниц со страниц галереи есть несколько видов галереи вы можете использовать любую из этих галерей один из этих видов Простенький грид. Подключен к Изотоп Также вы можете использовать галерею видео Масонри в виде дождя. Есть также галерея видео плитки. И как отдельные айтемы. Давайте перейдем на главную страницу. И у нас на главной странице галерея выведена гридом. Вот видите наша галерея. Также на главной странице есть другие элементы, различные счетчики, которые с помощью JavaScript меняют свои значения. Дополнительные элементы, которые могут раскрывать ваши преимущества, вашей компании или ваших продуктов, информация о вас, различные ваши товары, возможно, это какие-то фичет товары. Здесь идет описание самого шаблона, но вы можете ставить, например, свои картинки, ваших товаров, ваших услуг. html шаблон Starbis адаптирован под мобильное устройство. Если вы зайдете в какую-нибудь галерею, начнете рисовать экран, то увидите, что галерея перестраивается под разрешение вашего экрана. Ну, соответственно, если вы на планшете меняете ориентацию с портретной на Landscape, то у вас также будут плавно переплывать элементы на экране есть гамбургер меню для мобильной версии для планшетов и для мобильных устройств для планшетов и для телефонов встроен поиск но опять же это html шаблон шаблон поиска существует на сайте но вам придется интегрировать его в вашу CMS давайте перейдем на другие страницы посмотрим что еще предоставляет этот шаблон давайте посмотрим страницы записи Здесь предоставляются различные формы. Также есть различные формы не только записи на прием, например. Есть и формы фидбэка. Вот есть логин-форм, фидбэк-форм. Причем есть два варианта для формы обратной связи. И также небольшая форма для подписки на новости. Помимо Форм. На сайте также присутствует еще написание ваших клиентов, отзывы от ваших клиентов. Здесь оно сделано в виде э, обеспеченных картинок. Таким вот образом выводятся отзывы о клиентах, есть отдельная страница для отзывов о клиентах. Вы можете, в принципе, совместить, поменять местами эти блоки. Ну, по всему сайту есть небольшой параллакс эффект Для вот таких картинок, которые растянуты на всю ширину ну, Также во многих местах встроены слайдеры Для тех же отзывов о ваших товарах и услугах Также есть шаблон для описания вашей команды Здесь представлена тестовая версия вы можете выбирать, опять же, любой из этих вариантов, какой вам больше нравится. Можете либо круглые аватарки для ваших сотрудников, либо квадратные. Также для каждого сотрудника есть отдельная страница с таким вот эффектом. Есть возможность добавить следующие контакты, чтобы можно было связаться с вашим сотрудником отдельно. Помимо этого есть обычные, ну, уже обычные страницы контактов, нас, услуги. То есть этот шаблон может подойти, например, вам для сайта визитки. Вы можете сделать набор блоков подобным образом. В компонентах указано, каким образом именно делаются подобные блоки. С помощью тверстки вам достаточно будет просто добавить нужные классы. Которую вы можете посмотреть в компонентах в IconList. Таким вот образом, различные листы вы можете оформлять с помощью просто набора классов. Ну и опять же, давайте еще посмотрим страницы о нас. Здесь совмещены несколько блоков о том, кто мы есть, какие у нас основные сотрудники, ну и наши преимущества. Пожалуй, самое интересное в этом шаблоне это шаблоны для магазина. Вы можете посмотреть шоп-лист либо шоп grid. А так вы можете вывести товары. Если у вас немного товаров, то лучше использовать шоп-лист. Здесь развернутое описание каждого из товаров. И либо вы можете, если у вас много товаров, вы можете использовать этот шаблон, который позволяет вводить гораздо больше товаров на странице. За счет того, что описание будет уже внутри товара шаблон для самого конечно описания товара есть страница товара выглядит таким вот образом у нас есть описание товара, рейтинг а description товара описание вводится с помощью табов здесь есть выбор цвета который вы можете также использовать для коммерца дупал коммерца также здесь есть оформление для ваших отзывов о товаре и дополнительной информации Используется также блок похожих товаров. Добавлены различные метки «New», «Sale», «Распродажи», «Новые товары». И есть также всплывающая кнопка «Добавить в картину». Очень удобно, что можно в тизерах товаров переключать изображение для одного из товаров. Ну что тоже будет хорошо смотреться на вашем сайте. Также для магазина у вас есть шаблон корзины и шаблон чекаута. Корзина выглядит примерно таким вот образом, с кнопкой в чекаут, и в чекауте уже вы заполняете билинг и шиппинг информацию Но опять же, это все можно использовать для коммерции, потому что в коммерции встроены также билинг адрес, шиппинг адрес, есть эта галочка для дублирования шиппинг адреса из билинг адреса. Ну и также есть все то же самое, оплата товара, оплата товара и кнопка «Купить». Ну, в принципе, по страницам мы посмотрели практически все. Давайте посмотрим еще, что дополнительно представляет этот HTML-шаблон. Он предоставляет различные системные страницы. Страница об ошибках, 404 страница, 503 ошибка. Также он предоставляет различные maintain страницы о том, что сайт скоро будет включен или запущен с таким вот countdown-счетчиком. Также есть отдельные страницы для входа на сайт и регистрации на сайте. Помимо этого, вы еще можете выбирать, как будет выглядеть ваш хедер и футер вашего сайта. Для хедера есть три типа шаблона. Вот этот основной. Шаблон с телефоном и email наверху, с социальными иконками, с поиском. Поиск открывается в оверлее. И другой вариант этого шаблона хедера с темной полоской наверху. Футер также предоставляется в трех вариантах. Первый стандартный, который мы смотрели. Второй более ужатый. Все находится в одном блоке. И блоки находятся в колонках. Ну и третий вариант похож на второй. В принципе, отличается только количеством блоков внутри. Их компоновкой. Вам предоставляется набор инструментов, страницы часто задаваемых вопросов. Вы можете использовать аккордеон, который работает таким вот образом. Помимо этого есть еще сразу стили для кнопок различных размеров, различных форм, кнопок для добавить в корзину и стени. Для гридов используются классы такие же, как у Бутстропа. Так что вы можете использовать через самые классы, что в Bootstrap. Прописаны также стили для форм. Логин форм, фидбэк форм. В принципе, мы уже посмотрели. Иконки, встроенные фонт Так что вы можете их использовать. Это очень популярная библиотека для иконок. И она встроена в этот шаблон тоже. Также добавлены библиотеки для показывания различных баров, количества процентах, счетчиков, ну и countdown счетчик. Счетчик обратного отчета. Для табов вы можете использовать опять же эти стили. Вы можете использовать эти табы как для UI Tabs, также можете использовать эти табы и для друпальных табов. Для таблиц также прописаны стили. Таблицы Responsive. То есть они отлично выглядят и в мобильной версии. И также хорошо работают под iPhone. Их можно тоже скроллить. Итак, как же купить этот шаблон? Для того, чтобы купить, нужно пройти по ссылке в описании к этому видео. Вам нужно зайти на сайт templatemonsters.com. Шаблон стоит 75 долларов. Вы можете... Заказать сразу интеграцию с WordPress. Это будет стоить дополнительно 97 долларов. Ну и того, шаблон вместе с интеграцией в WordPress будет стоить 172 доллара. Но ну, без интеграции будет стоить дешевле. Если вы хотите сделать а, себе сайт на Drupal, вы можете взять просто HTML-шаблон и использовать его. Оплатить можно с помощью WebMoney. Вы можете использовать промокод. Это позволит вам сэкономить деньги. Давайте купим шаблон. У меня нет пока промокода, поэтому буду покупать как есть. Вводим свой email. На этот email вам придет HTML шаблон. Поэтому указывайте реальный email, чтобы пришел этот шаблон именно вам и а кому-то еще. Итак, он угадал, что это я. Заходим на сайт. Если вы не за... еще не заходили на сайт, вам нужно будет заполнить платежную информацию о себе. Телефон, почтовый индекс. Опять же, повторюсь, что самое важное ⁇ это ваш e-mail. Именно на него будет приходить... HTML-шаблон. Оплатить можно любыми возможными средствами, которые вы располагаете. Можно оплатить PayPal, можно оплатить карточкой обычной. Ну, Прочнее всего оплатить WebMoney. Подтверждаем оплату через SMS. Вам на телефон придет SMS-ка. И после того, как оплата будет успешно проведена, переходим на сайт. В личном кабинете вы можете зайти в Downloads. И в Downloads уже скачать необходимый вам шаблон, ну который, собственно, вы купили. Если вы увидите, что ваш статус пендинг и пока заказ приостановлен, вам стоит немного подождать и минут через 15 заказ будет оформлен и вы сможете скачать. И нажимаете кнопку Download. Собственно, качаете шаблон. Переходите с почту на такую вот страницу и качаете, скачиваете шаблон. Шаблон занимает примерно 800 мегабайт. Поэтому вам тоже придется подождать пока скачается этот шаблон. Так, шаблон скачался. Давайте теперь перейдем, разархивируем этот шаблон. Как вы видите, HTML-шаблонок огромный, практически 1 гигабайт в выражатом виде. Давайте посмотрим, что находится внутри этого шаблона. Здесь непосредственно находится сайт для шаблона, различные скриншоты этого сайта и также документация по шаблону. Здесь есть меню, правда, документация на английском, но в принципе, если вы знаете английский или хотя бы Можете пользоваться Google Translate. Самый стимулированный шаблон лежит в папочке «Сайт». Можно открыть посмотреть. В принципе, все так же, как и на сайте. Только теперь у вас локально, на вашем компьютере. Все, вы можете теперь использовать этот HTML шаблон для вашего сайта. Это гораздо удобнее, чем ставить макеты в Photoshop, потом их переверствовать под HTML, потом перекладывать это все на Drupal. Гораздо проще использовать уже готовый шаблон. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.